Ну, сначала гляньте. А вот что делать стране, что делать нашим детям, внукам, будущему России? И как выиграть войну, если вдруг случайно, я просто предполагаю, окажется, что этот дедушка законченный мудак? Кто же нам, товарищи, в мудаки предложат? Про какого дедушку говорит Пригожин? Слышится недоброе, прям-таки угроза. Это он, наверное, про дедушку Мороза. Он Морозу написал, «Будем очень рады получить на Новый год пули и снаряды». А, допустим, получил, скажем, например, так похожий на снаряд из секс-шопа, хер. Только где же Новый год отмечают в мае? Не в Бахмуте, ни в Москве, даже не в Паттайе. Ни в Берлине, ни в Ханое, точно не в Одессе. Ты, дружок, вообще какой принадлежишь конфессии? Находимся во власти волнением и огромного. Неужели ты сказал это про Верховного? Как ты мог? Он наш отец, наш он икона. На параде он в Москве не побоялся дрона. Все военные сейчас должны одним полком Вместе, как три пальца, быть единым кулаком. Неужели, когда в стране слышен вдовий плач, Среди командиров интернетный срач? Знаю точно, что сейчас быть не может так. Разве звания новые, этот вот мудак, Как генералисимус и звезда еще? Я тобой, Пригожин, просто восхищен мы за мудака привычно всей страной горою не напрасно звание досталось герою по пригожински скажу чисто и конкретно жаль не в прошлом феврале и жаль что Монетизация отсутствует. Работа канала возможна только при вашей поддержке. Реквизиты для выражения благодарности в описании. Большое спасибо.